У девочек процессе представляете? Дедушка, 20 ты... минут Ой. пошло а? Да подожди, не торопи его, не торопи Он баню, баню свою сам знает, не надо под руку говорить Понятно? Все, ты меня услышал Дедушка угли вытаскивает А то дети уже заколебали эти пацаны баню все рвутся с углями и, даже и, хотят мыться. Да. <с <с Сейчас я там кину. И не торопите, дедушка, он сам ладно, знает. Ладно, ладно, вот да. и все. Это у Фарди. Дай деньги-то. Да. Дай. Это деньги, деньги, миллион. Понял? Да. Вот дедушка, смотрите, что взял Вот эти деревья вырубают, Которые ни к чему здесь не растут Они вообще... Там обрыв, да, вроде обрыв? Да. Давайте посмотрим Это лаги на забор он взял Своими руками Такие гладкие, что такие классные Асина, а Она хорошо идет, да? Долго держится? А, долго, держится. долго играющая Долгоиграющая штука, говорит Долгоиграющая штука, да? Так, вот здесь обрыв, там уже дорога, там мост идет, машины ездят. Здесь вообще трасса сильная идет. Ну как сильная? Для нас это да. Здесь все накатило тропочки сделал. Ну, культурно, да? Все-таки деревня есть деревня. Вот это старый дом. Вот здесь мы картошку сажали, когда мама живая была. Расскажу вам историю про маму. Она как-то пришла сюда со своими подружками. Ну, не подружками, а знакомыми. Она их наняла и по весне они пришли вот это, траву сухую сжечь. Они подожгли вот эту поляну, и у них загорелся, а вот даже вот здесь загорелось. Загорелся, сейчас, наверное, дедушку лучше спросить, потому что я не помню. Сейчас. Подожди, подожди, расскажи, Дядя, да, да. ты очень хорошо рассказываешь. Ну расскажи, пожалуйста. Не рада, не буду Давай. Ты, ты снимаешь, что ли? Нет. Нет не да уже. не ты снимай. Иди. Вот тут дом сохранил. Ну вот смотри, мама вот здесь подожгла. Там потом баня загорелась. У соседей, да? Дальше. Дальше Зина на колени встала вот перед этим. И начала это. Молитву читать. Что ты там? Снимает, на самом деле. Нет. Молитвы считала, да, я себя снимаю. Все, не бойся. Вот. И потом огонь остановился. А говорит, останавливается и все, говорит, да. это молитвам-то. <свят> да, да, да. И на дом не перешла, куда-то туда пошла. Они еще ведь эти траншеи начали рыть. Молодок, да. Вот этот баника там чуть-чуть подпалила была. Да? Здесь, да. Здесь стояла. Ну, вот. а ушло туда. И туда пошла и баника. Ой, как хорошо. Да, да, да. Ну это. Это вообще. Мамка у меня вообще умная была. А -а -а. Она-то она ведь хотела убрать эту траву из-за того, чтобы это. Быстрее. Зелень, чтобы была, да, быстрее это все ушло, да, и посадить картошку-то и зеленая трава, чтобы была хорошая. А тут, видишь, была-то баня-то старая, Что там? Старая там была, да. Там же заброшка была. Что лишнее-то ушло, что? Хозяин рад был, ну, чтобы они надо разбирать. А, <свят> хозяин обрадовался. Сейчас вот покажи, что как, какой дом, половину разобрали, так и стоит. И это тоже надо, наверное, мне тоже спалить. <свят> нет, чтобы ну, не если вот спалить, нет, если спалить, тогда зинку надо Романову позвать, <свят> чтобы молитва пошла потом прошла на. первая молодежь пойдет, что ли они хотят? Ой, не, не а стоит. стоит, не надо. Пока а чурятся? Не, сейчас я не говорю. Нормально будет? Да, я еще, сейчас подкину, подкину, а потом пускай застохнут. Они же жареный-то говорят. Ну, пускай. Да-да, что, ага. что такое русская паня называется? Я тут как бунты говорю? Блин, да, Пореда голодуха, да не тетка. Нормально. Ну-ка, иди отсюда. Здорово. У кого-то звонит телефон. Кем телефон? Димы. А, у Димы. Айфон. Майфон. Пореда села на этот мопед. Леся, не хочешь? Попробуй. Леся и Фарида у нас тиктокерши. <сélок> да. <сélок> <сélок> <Слезла>. А что <чё>? а это? Покаталась? Посидела? <сélок> Подожди. <сélок> <сélок> Дурочка. Дурочка вообще. Ты что хочешь-то? Все, покатайся так. Дочка. Она... У нас Фарида очень машину хочет. Заглохла. Одень каску-то! Каску-то одень! Придерживает. О, поехала. Чё там? Поехала. Да. А. Смотри, что, каску-то не одела. На... Сейчас спустится на глаза-то. Если что, скорость скидывать сказал, все, да? Наверное, не знаю, что-то больно вдвоем. Двоем разговаривали. Оста остановить не могу. Еще видишь, дорога-то еще такая. Так. Ну да. Там грязно, а? Там может она это. Да, я яму не уехала. Бы. Во! во Сколько а нас зрителей? Смотрите, мы наблюдаем за Фаридой, как она едет. Теперь мы будем наблюдать, как она обратно развернется. Вот это да, вот этот за голову взялись, так и думаем, что как она сделает. Это все красиво, нет? Папа ехал. Она вперед едет и все, назад. Ой, ой, упадет. Встала. Едет. Куда она поехала? Стала, да? Нет, едет что-то, куда-то. Потихоньку едет. Нет. А, разворачиваться? Нет, Нет. Ну давай обратно, обратно. Куда а она, на дорогу то она? Куда? Сейчас не найдет. А разворачиваться что? Ли? Да. Не знаю, куда она разворачивается. Опа, опа, все. Папа побежал, папа. Пап... Рома ты еще такая. Ага, да, да, да, да. Ой, не могу. Давай, Сос, Сос, вручай. Беги, беги, быстрей за ней. Она вся в царапинах. Ничего, сейчас ноги все будут. Кошмар. Так, как она будет сюда подъезжать, сразу убегаем, ладно? А что то что-то что болезно как-то, да. А вот смотри, вот там дорога. И там ведь обрыв, обрыв там. Где бочка-то. Там потом речка уже идет. Ну, капец, это страшно. Это экстрим называется. Да. Что там раньше была дорога? Нет, бочку вон здесь. А, для бочки Да, для воды. Это. Мне холодно. А все. Папа развернул. Она останавливается, не знаю, сейчас будем спрашивать, что это она.